Tonight, tonight. Всем привет ребят сегодня <клёв>, вот такой интересный зазик у нас э -э, вчера ребята его на эвакуаторе привезли я его до этого шил э -э, перестал он запускаться в общем э -э, думали что иммобилайзер что такое там э -э -э, сегодня соответственно с утра Посмотрел, подключиться, попытался По диагностике ничего не отвечает Блок управления Коробка при этом А, да, он на 126 моторе С коробкой джатка автомат Коробка отвечает А блок никак не отвечал Проверил все Вынул блок, он вот здесь вот стоит Ну, там вот разъемы, может быть, увидите Вот он на автомате такой Тут торпеда все от Гранты и, ну, все от Гранта, в общем-то. Блок снял. Э, ну, и сейчас пойду смотреть, что там с ним такое. Он вообще ни по диагностике, ни по прямому подключению через программирование не отвечает вообще никак. В общем, пойду домой, сейчас вскрывать буду. Ну что, ребят, вскрыл <coughs> блок, как бы <coughs> визуально так ничего не, не видно. все вроде бы нормально. Единственное, вот здесь на микрухе был конденсат. И что я увидел, вот, если посмотрите, не знаю, на камеру будет видно, конденсат внутри разъема. Капельки тут вот такие воды. И где вот здесь тоже у разъема все, ну там, частично немножко так окислилось, совсем слегка. Судя по всему, что нужно будет плату снимать, заклепку эту высверливать. И мне кажется, что Именно под платой там конденсат как раз и есть Основной Ну, сейчас я попробую все это Разобрать <связать> <связать> Ну и осмотрю плату с обратной стороны Ну, в общем-то, все и подтвердилось Вся плата с обратной стороны мокрая Окислы И здесь все он влажное я Так приблизительно и думал, что Именно вода здесь у разъема не знаю, там переходные отверстия сохранились, не сохранились. Сейчас попробую помыть все это дело. И будет видно уже. Попробуем восстановить. Если, конечно, получится. Но если переходные уже сдохли, то все уже, хана. Уж попробую. Ну, в общем, что у меня получилось тут усмотреть. Переходы, конечно, так себе, блин, местами. Промыл все, вроде почистил. <клёк> Подокислены. Единственное вот одно здесь место, вот тут точно сгнило все. Не знаю, будет тут на камеру видно, не видно. Вот этот переход. И от него вот здесь вот прямо отгнило все. Здесь тоже подокислилось. <как> здесь какой-то переход, но он никуда не идет. То есть ну, с обратной стороны есть, но здесь дорожек нету к нему. Ну тут тоже окисло, но это я потом почищу получше. Ну и так видно, что под лаком уже лак начал отслаиваться местами. Где-то что-то тут есть. Ну не знаю, заработает, не заработает. Если что, придется другой блок ставить. Блок М74 версии 637. Он же такой же ставится на Гранты Люкс. Это с концом, на конце 66 здесь вот 90 на конце. 90 он же 67 на гранты спорт и калина спорт 2 ну и 79 это тоже гранты спорт калина спорт соответственно на гранты люкс 67 идет здесь вот написано 20 126 90 но ревизия платы у них одинаковая 637 и по распайке там по идее все одинаково полное. На, попробую, сейчас, конечно, восстановлю. Не получится, тогда буду искать донора. В принципе, дон, донор у меня есть. 77-й блок от Гранты Спорт. Но лежит он в гараже. Я там восстанавливал, там с ключами были проблемы по зажиганию на катушке. Не знаю, сейчас смотрю, походу это какой-то питательный... Питательная дорожка и, соответственно, она приходит вот сюда на вывод, вот на этот вывод. Вот. Здесь, здесь, здесь, проходит, сюда. Потом там идет какая-то перемычка с той стороны. Сейчас она, вот она. И сюда вот приходит. То есть вот отсюда, сюда надо будет перемычку кинуть и в принципе попробую запустить ну все вот я перемычку из МГТФ поставил сюда на дорожку которая ну, переход который там прогнил Он вот здесь прогнил но ну, я как бы отсюда дальше пошел то есть вот между вот этими есть, вот этот который не пин переход на сюда на разъем это судя по всему похоже очень на питание датчиков это 5 вольтовый но ну, и вот сюда подпаял тут какой-то кондюкт должен быть судя по всему может еще что-то хрен узнает скорее всего конденсатор по питанию керамический на это у нас получается стабилизатор ну, вроде как точно не скажу 5 вольтовый а может и не он. Ну, не суть. Сейчас все еще просмотрю, промою. Где-то лак нанесу, чтобы дальше не гнило. Ну и попробую запустить его. Ну все, здесь нанес небольшой слой лака, да, эти переходы, чтобы все это дальше не гнило. И где я почистил там э -э медь оголенная Ну с этой стороны тоже тут немножко капну все вроде чисто нормально не знаю даже на столе скорее всего собирать не буду ну не собирать а проверять смысла не вижу потому что может быть чего-то там какие-то ошибки по входам э -э, аналоговым что-то не то будет либо дискретные не будут работать то есть это надо на самой машине э -э, проверять ну соответственно сейчас пойду подсохнет лак э -э, подсоберу блок сам место заклепки Винтик сюда вставлю, чтобы плата держалась. Ну и э, пойду на машине проверим. Наверное, уже в машине сниму. Ну все, блок управления поставил. Ну то есть засунул его туда, подключил. Сейчас буду пробовать запускать. Не знаю, что выйдет с этого. Сейчас посмотрим. Садится, конечно, не очень удобно. О! Уже радостный звук, бензонасос отработал. Ну и пробуем запускать. Не работает, но что-то, судя по звуку, не все цилиндры пашут. Пропуски зажигания он мигает. Ну, сейчас сканматик подсоединю, посмотрю, что там по ошибкам и вообще по параметрам. Может быть просто перелили, потому что говорили, что тро... ну, двоило. Двоило или троило, даже не знаю. Но работает уже. Уже радует. Если что, я говорю, у меня есть в гараже 77-й блок от спорта. И можно будет попробовать его прошить и, соответственно, залить эту прошивку от автомата. Ладно, сейчас подключу, посмотрю, что и как. Ну, Все подсоединил, ну и пишет соответственно P2301 это катушка зажигания цилиндр первый замыкание цепи управления на бортовую сеть, ну и соответственно пропуски зажигания по первому цилиндру это 1301 и 0363 это соответственно пропуски, что они вообще есть. Сейчас залезу под капот, посмотрю, что там. Ну и сниму оттуда уже. Ну вот залез под капот. А, ну, сами смотрите, как это все выглядит здесь. Соответственно, мотор, коробка там, автомат. И перед, под передний привод переделано. Стрекер рулевой и всем остальным. Но первый цилиндр реально не работает. То ли там катушка хана, то ли еще Надевает, надевает. Надо попробовать махнуть катушки местами и посмотреть, что будет. Если по другому цилиндру, то, соответственно, надо будет катушку уже смотреть, ставить другую. Ну, что выкрутил катушку? Ну, короче, канай. И... Вот она какая, блин, стекла что туда. Ну и воняет, соответственно, горелом. То есть катушку надо по-любому менять. Скорее всего, это из вот эти последствия заливки блока. Так что будем смотреть. Сейчас я остальные еще посмотрю тоже. И будем уже думать, как это сделать все. Ну что, поменял катушку, э -э, купил ВАЗовскую чисто, ну, э -э, чек все равно горит, но чек горит не поэтому, там еще АБС и вся ерунда. И все по сканматику, все четко, чё ошибок нету. Сейчас посмотрю, конечно, еще, может быть, что-то в коробке осталось, Там, э -э, потому что блок она не видела. А, ну да. Ну да, все, чек пропал. Все нормально. Коробка просто блок управления движка не видела, потому что он был замочен. Ну и все сбросилось, все нормально, никаких проблем нету. Сейчас я еще поеду к ребятам в Надо там винтики поискать. Я не нашел себя винта, которые вот фиксируют плату корпусу. Там надо что-то вроде М5, у меня только М6. Ну и с гаечкой там найду, посмотрю, соответственно, прикручу плату и что, потом поставлю блок, ну закрою его и поставлю. Ну и еще поснимаю. Ну что, после замены катушки все едет нормально, адекватно, пропусков не замечаю, все вроде как четко. Надо сейчас прокачусь, сделаю блок управления и посмотрим. Вроде как владелец говорил, что пропуски бывают на других цилиндрах. Но это, скорее всего, был, было следствие того, что там было. Того, что залито было, залит блок, соответственно, и катушка сгорела из-за этого. Но могли быть пропуски по другим цилиндрам. Но сейчас я в сервис приеду, доделаю все. Ну все, восстановил, вот винтик прикрутил. Сейчас покажу мне. Неудобно держать. Вот он. Сюда, потому что здесь заклепка была. Сейчас закрою блок и поставлю его в тачку обратно. Все, блок установил, поставил. Э -э, все работает. как единственное, какой-то компес подстукивает, надо мотор смотреть. Э -э, почему стучить непонятно. Может быть масло уровень не тот, а может быть.. Маслозаборник там резиночка колечко есть, оно бывает изнашивается и начинает подсасывать просто воздух. Так что все стоит на месте. Единственное, надо как-то его потом, наверное, владельцу закрепить куда-то, чтобы на него ничего не играла земля. Ну не знаю, как куда тут крепить вообще. Лучше что-нибудь придумать. Для что стопудовой конденсат а, с это со стекла стекал? И туда на блок управления. может быть там какие-то еще дыры есть. Черт его знает, я не знаю. Ну самое главное, что все заработало и все отлично. Так что вот, сегодня так день прошел, интересно. Ну, Сегодня вечерком отдам владельцу. Соответственно, он уже поедет своим ходом нормально. Не как на эвакуаторе вчера приволокли. В общем, не забываем ходить под видео. Там ссылочки на драйв и контакт моей группы. Ну и, соответственно, жмем колокольчики, подписываемся и смотрим другие видосики. Всем пока и до новых встреч.